Всем привет! В этом видео сделаем распаковку двух торнадоров, один из них попробую впервые для себя, другим из них уже работаю, расскажу где я их применяю, для чего они нужны. Товар как бы не новый, ну но под черную пятницу, скажем так, был повод купить хороший, дорогой. Начнем с более дешевого. Версия за 12 долларов, по-моему. Приходит вот в таком коробке. В комплекте у нее есть коронадор с бачком. И насадка типа щетки. Вполне себе так бесполезная вещь. Вот она он висит. Новый не будем ушатывать. будем разбирать сейчас тот, которым уже пользуюсь. Что он из себя представляет? Пистолет с курком, курючком для подвешивания. Быстросъем, который на китайских версиях, на самых дешевых, китайские, его надо обязательно будет после покупки менять. Бачок. Внутри бачка специально для удобства. На грузике и гибкой трубке идет прием воды, чтобы под наклоном можно было работать. Удобно тем, что заливная горловина сбоку не обязательно откручивать постоянно. Можно долить химию в процессе работы. Это очень удобно. Это Хорошее отличие на дешевом от дорогого. Не знаю, почему тут такого нет. Далее. Откручиваем. Сейчас покажу именно разницу, чем отличается собственно дешевый от дорогого. И принципиальное отличие в работе. Гибкая трубка. На нее надеты уплотнители, чтобы трубка не так быстро умерла. Поток воздуха выходит по широкой вот этой трубки, а внутри, если видно, маленькая тоненькая трубочка, она уходит у нас в бачок. Из нее подается химия, и за счет того, что воздух, выходя, раскручивает по вот этому вот носику, раскручивает шлангу эту, а влага, высасывающаяся из центра, равномерно раскидывается. Я его использую для чистки кругов от э, полировочной пасты ну также вчера тут его их применяли для чистки ковров Мусор, вон в нем надо это кстати дело все помыть в дорогом принципиальное отличие вверх уже ручка пободрее курок нормально выглядящий прокладки все там что если что-то начнет травить можно поменять регулировка объема воздуха также на гибком э, на гибкой трубке Грузик, чтобы можно было работать под наклоном Но нету вот этой добавочки Воды в процессе работы Как по мне, так это небольшой минус Но тут плавная регулировка Подачи количества жидкости Здесь регулировка выполнена В таком формате Полностью подается Либо полностью не подается В принципе это не минус Но тем не менее Здесь тоненькая трубочка которая соединена с грузиком, с тем высасывающая жидкость. И э, трубка, по которой выходит воздух, она уже алюминиевая, она уже на подшипнике. А скорость вращения в разы выше, чем там. Само собой, мощность отбивки скорость работы гораздо выше. Но под этот аппарат нужен более мощный компрессор, слабенький с ним не справится. Но у него выше гораздо производительность. И стоит он э, 47 долларов. Я за него дал почти 47 долларов а, Что в комплекте Есть у этого Это какой-то аппликатор, вообще не знаю зачем Он Он не, не именно для Торнадора Просто был там Самое главное, это насадка Которая позволяет Работать сразу С пылесосом То есть Где взять не туда одел, <смех> ошибся, еще не работал. Которая позволяет работать сразу с пылесосом. Одеваем ее, закантриваем. И у нас получается, что сама турбинка здесь, а пылесосом высасывает сразу то, что она выбивает. Это очень хорошо, особенно при работе в автомобиле внутри, потому что с ковра, когда отбиваешь грязь, песок этот вылетает везде. Он даже оседает там где не ожидаешь его найти потом поэтому сразу с пылесосом это очень удобная опция за эти деньги я считаю что он недорогой есть переходник удлиняющий чтобы можно было работать вот над этим курком, потому что именно так удобно работать и пару переходников для пылесоса есть под разные диаметры труб также есть насадки с щеточкой ну, где-то там Честно считаю их бесполезными Есть такая насадка Этого более чем достаточно для работы В чистую на сухую Сейчас запущу их Покажу в чем реально разница По скорости А там уже дальше решать каждому самостоятельно Ну и расскажу где еще их как можно применить Так начнем с более простого торнадора Принцип Подача без воды Воды нет Открываем подача с водой чуть-чуть пошла влага и опять отбиваем офигенно вычищает вот эти круги мощность не сильно большая мех поролон не рвет но для уборки у меня химчистки так себе он получается не особо мощнявый здесь сразу слышим по оборотам чуть-чуть другая мощность также без воды с водой за счет скорости вращения чуть-чуть больше подхват воды. Я смотрю, он тут более даже круглый его разбивает, нежели вот эта дешевая версия. А для химчисток. Самая тема, круги им отбивать. Ну, глобально не вижу смысла именно столько денег за него отдавать. Но его можно по мощности ограничивать. Убирать ему просто количество воздуха, которое он берет. И он будет тогда слабенький. Но вещь реально более бодрая у него даже окружность ровнее пробивается а, где я собственно цель дешево применять круги очищать а, химчистки в салоне можно делать, но медленно и слабенько и еще, и еще там где нужен именно мощный эта машина частично в полировке находится и вчера я делал полировку первичную не попромывал здесь из-под резинок пасту полировочную можно залить химию с водой смешать для смывки пасты Он в принципе и так неплохо справляется Ну как-то так Залезть туда кисточками, конечно, можно, но так гораздо быстрее, и реально там ничего не остается. И еще, где хорошее применение, на вертолетах покрасочных, перед покраской, конечно, без влаги, продувать со всех дырок. Обычным продувочником не то пальто, а эта штука выбивает очень хорошо пыль, мусор, какие-то остатки грязи. Прям действительно вещь, хотя я не, под, не подразумевал его для этой цели покупать. Два штуки. Один дорогой, один дешевый. Ну, в принципе, так скажу, дешевый именно с вот этой даже задачей для отбивки пасты справляется вполне неплохо. Разница ну, почти в четыре раза по цене. Ну, давайте еще на кругу, на одном полировальном покажу. Включаю влагу. То есть... Этот так, не спеша отбивает. Этот главное не переборщить, чтобы не порвать круг. И сушим. Вдруг слегка влажный, но в принципе можно работать дальше. Ссылки на оба этих товара, где я покупал, оставлю в описании. Вот этот купил на Черную Пятницу, пришел за 4 дня. Значит где-то у нас в Украине по нему находится склад. Потому что я не ожидал такой быстрой доставки.